Сейчас у меня проблемы, сейчас приду, может, тачку опять полила еще. Если бы Лера хоть раз когда-то приехала, сказала, добралась без проблем. Ребят, ну, по короче, момент только что сказал, снимать нельзя. Привет, привет. А, не спасибо, что взяли Ладно, все, супер просто. Сегодня у нас будет такая очень теплая дружеская беседа. Причем под названием «Больше не говорю». Вообще все это начать хотелось бы с простого такого видеоряда, который мне безумно интересно знать, потому что я оставляла тебе всякие какие-то подсказки, что тебе делать, куда двигаться. Ты да. не знала, что тебя ждет, такая приходишь, думаешь, господи, неужели у меня здесь концерт. Да? А потом меня останавливает мент, говорит, смотри все свои материалы. такая, Мне просто сказали снимать, я снимаю, вдруг это вечерний ургант, короче, такая... Вот, поэтому, в общем, я надеюсь, что там не супер много мата, <laughs> не супер много страха, удивления, что вообще от тебя ждет и ожидает. Короче, давай mm -hmm. смотреть. Аля, <laughs> В 16.00 я жду тебя по адресу Партизанский, проспект 6А. Поэтому у тебя есть время собраться сделать мейкап. Не прекращать снимать свой путь. Перелистываю. Чтобы ты не пришла голый, как в предыдущий раз. За спинкой шкафа на нем коробка. Там заслуженный за весь год символичный подарок. Да ну! Это вот эта коробка. Стул. Ага. Когда ты это все успела сделать? Что, посмотрим? Подарок. Не могу поставить камеру. Я уже узнаю знакомый конфетти. <смех> <смех> Блин, офигеть! Мне очень нравится этот цвет, подход такой интересненький. Просто пошла смотреть сразу вверх. Эп. Ладно, там вроде сегодня еще что-то можно перечитать. Дисс вызов, блин. Я в полном шоке. Нужно выпить кофе. Блин, краситься надо. Ну что, Ань, я уже накрасилась, собралась. Поем, пью чаю И буду заказывать такси. Хочу сказать, что Анин сюрприз. Я просто тут походила такая и думаю, блин, может быть, попеть под гитару? Смотрю в стороны гитары нет. Честно, мне даже немного страшно от того, что там будет. Одену сегодня самые неудобные, но самые красивые ботинки из тех, что у меня есть. Мало ли там судьбу свою встречу. Лер, слушай, сразу вопрос. Ты убьешь меня после этой записи? Мне кажется, нам предстоит просто долгий и интересный разговор. А какой Можем. фильм посмотрим после разговора дома? А -а -а -а. Ах ты! <свят> а что за вопрос? Ну ты знаешь, что я хочу досмотреть много чего. Ну хоть что-нибудь. Что Сегодня твой день. Давай все же посмотрим «Демона парикмахера». А, сегодня то да? да. Хорошо договорились. Теперь есть маленький важный момент, короче, так как это такое честное интервью, у тебя было много их, да, за этот год много чего спрашивали, mm -hmm. этот X-фактор бесконечный, да. это вот девочки из Бугушевска, все что короче, <laughs> все это можно найти в интернете так или иначе. А, тут будут супер простые вопросы, и для меня важно, чтобы ты просто честно отвечала, потому что ты топишь за искренность. Ты тоже знаешь, честность мы. Да. Время. Сейчас мы это проверим. Подожди, а, у меня есть такая штука. А, что тут происходит? Вообще. Короче, есть одно божество, и я хочу, чтобы ты положила руку и дала честную клятву, что сегодня будет а, самое ну, честное интервью. <сحكي> <сحكي> а она там есть? Давай. <сحكي> Давай <сحكي> просто на сердце, <с foreigners> на сердце. Все, скажи, что я Лера Яскевич и только правду. Я Лера Яскевич и клянусь говорить только правду. Этот плакат я продам через 20 лет. Надеюсь, он кому-нибудь еще будет нужен. Ну, конечно, why not? Все, погнали, да? Рассказывай У нас канун Нового года 2018 год Не знаю, для меня прошло все вот так просто. Для меня тоже И, Ну давай там В трех-четырех предложениях Каким он был 2018 год На какие-то ощущения Такое вот Знаешь, когда люди поднимают бокалы Шампанского, там что-то Слава богу, все прошло Они все равно проматывают, чтобы себя похвалить Какие они были клевые, что все прошло не зря так вот, какой он был восемнадцатый год? Он был сложным, переломным в какой-то степени. Интересным, потому что Ну, ты же сама знаешь, что я киданула универ. <салит> Бросила пацана. <салит> Бросила вот какого? <салит> ну, <На> универ. <салит> <салит> а, <салит> <салит> <салит)> Занялись мы с тобой музыкой в полной мере. И, казалось бы, все должно успокоиться. А все, наоборот, входит в какой-то бешеный темпоритм. Ну, короче, прикольно все. Но подбываю, есть такой момент, да? что ты, типа, что-то помнишь из этого года, а что-то нет? Вот я, например, помню, наверное, все, что было только с августа. Ну, ладно, с... немножко, может, Кстати, с Кстати, у меня есть такая тема. Я сегодня, опять-таки, сидела на нашем белом друге и вспомнила о том, что я совсем не помню лето. Я вспомнила только куски именно с этого «Смелее» и поняла, что, ну, типа, а как оно прошло? Почему так быстро и почему? Ну смелее ты вспомнила, что бабки выиграла а, <смех> Очень смесно <смех> ну смелее, я помню, две, две штуки подняла а, <смех> Можно было в универ кинуть Ну да Но сам по себе быстро, <смех> короче, пробежал, да? Очень, очень много всего и быстро все забывал У меня так 27 лет прошли, как у тебя Как без <смех> <с> 20 скоро <смех> а Хорошо подаришь на билей? <смех> Да байку оставь себе, можешь не платить Теперь такие БЛИЦ-вопросики. Мне самой интересно, потому что иногда люди... Я же не интервьюер. Ну да, я знаю. Поэтому как бы... БЛИЦ-это типа быстро отвечаем. Ну, здесь давай нет. БЛИЦ будет попозже, здесь ЛИЦ, короче. Погнали. Твои ТОП-3 любимых кавера этого года, которые ты записала и которые ты прям такая, знаешь, я не то, что говорю, что ты, ты их вообще редко когда переслушаешь, но ты прям такая, типа, вот тут я сделала, ну, очень круто, звук, музыка, там, это, то, которые, знаешь, такие, типа... А мы считаем инстаграм и ютуб? Да, давай. Но на третьем месте будет, наверное, ЛСП, лучше, чем интернет. Третье место. То есть люди, которые все просили тебя во всех концертах <сёк> его спеть, такая, а это третье место. Ну, я же говорю про свое исполнение и про вообще реализацию самого камеру. Потом... А что мне еще нравилось? Я знаю, что я какие-то крутые чувства испытала, когда пела песню матранкова да, помнишь, я тебе говорила? Да. И как я грустила от того, что концовочка не влезла <сёк> в YouTube, и как это вообще возможно? Это второе место, да? да? И на первое место я поставлю Queen. Последний кусочек из Инстаграма, потому что мне прям очень нравится. Ну, ты же сомневалась, выкладывалась, не выкладывалась. Сомневалась, потому что, ну, типа, блин, всегда страшно то, что... Этого же не ждали от меня. И, и ну, да. как бы не спросить тебя, как тебе, человеку со стороны, который знает, что я обычно пою, как этот Ну, типа странно было бы, если Короче, бы Короче, просто... ЛСП, матранка. Не, ну прикольно. Я все даже не помню, ты же знаешь, что я все собою постоянно. Я, наверное, поставлю. ЛСП на, пер... на второе место, угу. на первое и на третье, вот короче Ребят, не обижайтесь, нас там еще фиты с вами ждут, так надо Не, наверное, ЛСП на втором На втором? Вообще тут нет мест. три все, топ-3 Это не вырезать, Лера Поэтому сейчас все подлоники ЛСП такие, Лер, ты что? Окей, засчитано Наверняка есть ребята, которые смотрят И которые недавно добавились в YouTube, там Следят за тобой и так далее а Надеюсь, Какие вот этот год, 18-й, это первый год В который ты начала релизить авторские песни Что это за песни были? А что мы в 18-м с тобой ничего не релизировали? Ни разу Серьезно? То есть у нас ровно год вот этого движа? Да Ну вот с Индии С в Киеве были и началось Офигеть Ну это ж в этом году было Офигеть Точно. И да Джон вышел. В да, это. рассказывай. <гас> Может ты сама забыла? Капец, я думала, что мы начали, ну... А тут только год. Вы только подумайте о том, что будет дальше. Вообще, посмотрите на это. это. только за месяц 700 Прикольно. песен. А что каким был вопрос? Ну, вопро это любимый вопрос Леры. Отвечать на вопрос. Мы что, в религию играем? Какие песни в 2018 году появились? Ну давай, авторские просто какие Которые есть, которые люди слушали. Джон. Унеси. Давай не будем. Милый. Мы считаем рух. Считаем рух. Еще одно. Алиби. Да. Все. Да, прикольно. Да, вообще Это сколько? <сёк> Шесть песен. Шесть песен. <сёк> да. А можно было бы и альбик да, выпустить? Да. Вот. А, ну круто, подвели. Это просто знаешь к чему, что а, теряется очень много в интернете всего. Ага. И у там а, с тем, что все это мешается с камерами и так далее. Короче, тут, знаете, такой призыв, призыв, там, как-то Женя, короче, замонтирует, а Лера сейчас догонит, типа, короче, если не слушали, все это в iTunes лежит, посмотрите. Бабки зарабатываешь? Ты мне опять позвал, этот <с вопрос такой интересный. 150 евро у нас всегда лежит там на аккаунте. Хорошо. Что с клипами? Мой босс на работе в казино сказал. штуку я ему показала наш последний клип, Он сказал, что мне все понравилось, вот. Типа прикольно, молодцы. Сказал одну отдельную штуку, что типа, ну вот нужны клипы там для артистов и так далее. Что у тебя с клипами? Что было в Кстати, это тоже было все в 2018 году. Точно, это 100%. Почему мы да, не, не, не взяли еще информация. кучу премий, чтобы <сих> <сих> сидеть и вспоминать? <сих> рассказывать? да, это был только 18 год. Но самый первый клип это был Джон, и мы его снимали все вместе в знакомой атмосфере. Вам так не кажется? <сих> <сих> вот. Кстати, вот это вот все напоминает мне как раз-таки о съемках. Дымовая машина, Аня в шапке бегает. <сих> вот. Ты в тех же носках? <сих> а, нет, сегодня новая <сих> Хорошо. Ну, Но прикольный твит был, да? Да-да-да. <сих> и что? Подробнее о клипе рассказать? Да нет, просто есть Джон. Есть еще Джон, вот вышел давай не будем. А также был еще рух. А все прикольно? Я, блин, просто забываю. Не, все Конечно, пока. все прикольно. А как оно могло быть иначе? Такие девчонки тело работают над рухом. над рухом. Хорошо, да. смотри, про песни поговорили про клипы э, проговорили про клипы. Знаешь, так меня, вот, что было интересно? Э, не все ты на бэкстейджах, конечно, показываешь своим подписчикам. Я поэтому... не снимаю вообще Ты их монтируешь? Но ну, ты э, э, по, в общем вопрос такой если как, были какие-то курьезные вещи на э, во время схемы, которые ты скрыла от зрителей? Например, что-нибудь на что такое. Я сейчас намекаешь на то, как я сидела в красной тачке, делала вид, что еду шесть человек за ней пихали ее. Раз. А, я на а это не курьез, это типа нормально. Я умею вообще вот здесь выставки думать об этом. Мне бы дали потренироваться, я бы все смогла. Хорошо. А, теперь расскажи про концерты вообще, потому что пораж... меня поражает и тебя поражают, я уверена, люди, которые мы приезжаем в города с концертами, а потом нам пишут люди через неделю, когда вы приедете в этот город, да. когда мы там были. А, расскажи вообще, какие города посетили, где были, то, что Ой, вспомнишь. Я, нет, это ж капец, это и, очень сразу, и сразу подведу, выбери самый прикольный город. Я Они... уже давно да, давно выбрал. Да, давно. Это был Рим, но тебя там не было детка. Ну, когда папа вышел и рукой помахал меня. Да. <связывая> Благословляю Нары. <рыбу. связывая> так, у нас, я помню, был Нижний Новгород. Это все, что я помню. <связывая> С Санкт-Петербург, Питер, Минск. Это был Тюмень, Иркутск, Краснодар, Красноярск. Это, боже... Новосибирск, я говорила? <сё downs> да, считается. Новосибирск. Ну, а -а -а! Воронеж был, Казань. Воронеж, да. Казань, Казань, точно. Этот отель дикий, вонючий, непонятный, организатор вообще ужаснейший. Москва? Москва, я сказала, и Питер. Да. И совсем недавно паспорт его лишился девственности. Uh, Harry, Гри, в Риге, в Риге, в Риге ну, Только ты могла ехать с такси риге, спросить Рига, рига а это Европа, да? Ребят, Европа Я спросила в Одессе, Харьков, Киев А что с Беларусью-то? А что с Беларусью? Ну, в Беларуси мы же тоже почти везде были Гомель, Гродно, Брест Пинск Витебск И про Пинск даже я забыла Да, ну В Могилеве не были, потому что кого вы то убили в клубе Извините, клуб закрыт Давай. Да, там еще какие-то стопудов были города. Mm. И какой любимый? Вообще из всех. Если говорить о самом э, таком первооткрывающемся концерте и достаточно мощном и крутом, то это, конечно же, будет концерт в Минске первый. Потому что была группа на этой сцене вместе со мной. Вот. Маникюр мой первый такой с гель-лаком. Я это никогда не забыла. Решила быть красивой. Вот. И... На второе место поставлю Москву, потому что там была какая-то нереальная отдача аудитории. Ты вспомнишь? Да, Во-первых, полностью было все забито, и какие они были... Как будто бы сейчас реально просто проломаем какой-то потолок этот небесный. Короче, вот. Ну, короче, Минск, one love. Да. Ну, что, скоро в Бугушевск съездим? Скажешь, в Бугушевск вообще, душка. Ага, это мне раз, когда-то я не была так. Да, приедем, приедем. Конечно, конечно, Всем слышу слышали. Наслышно об этом городе, просто никак навигатор не ведет. <Зву> конечно. Хорошо, есть. Слушай, есть прикольный вопрос. Сколько концертов дали, но это соизмеримо, да? Ну, плюс еще какие-то концерты, которые у нас, в принципе, проходили, там, работки, корпоративы. Ну, ты же зарабатываешь деньги. Лера зарабатывает деньги, кстати. Лера зарабатывает деньги. Да. Рассказывай, вот мы сейчас с тобой сидим в клубе Брюге. да, uh -huh. то есть э, ты уже, так скажем, подвела к тому, что тут состоялся твой такой один из самых любимых концертов этого года. Да. Yeah. Вот, mm -hmm. после концертов дома, конечно, у нас. Mm -hmm. Вот Вообще, твое впечатление об этом концерте, это был твой первый большой концерт, yeah. до этого были какие-то кофейни, там какие-то yeah. пространства. А здесь такие почти 170 человек стоят там. Круто было. Унеси. Знакомых, незнакомых. Круто было, что прям все пели эти песни. Круто, что на бис еще раз вызвали. «Унеси». Мне что-то реально унесло. Я уже почувствовала в себе такую девчонку, в себя поверила. Головой там что-то начала. Ой. Прикольно, конечно. Это было круто. Это было мощно. Теперь я постоянно в голове, когда под минуса поеду, унеси. Я чувствовала, как Фил на барабанах где-то сзади. Ну, я рада. Мне реально было кайфово. Я стояла там на звуке и думала, они сумасшедшие. Что происходит? Кто людям раздал слова наших песен? Хорошо, уникальный момент, тоже в рубрике «Без цензуры». Лера, ты можешь, пожалуйста, кусочек бэйби спеть только так, как это написано в группе ЛСП? Брать гитару? Да, можешь акапельно. Это момент, потому что ты ж на концертах, но И так хотелось, да? Подожди, вс. Какой именно? Подожди, а, я припев, все моменты А ты за них там вообще? И мне нравится. Я пойду и набью ему ебало, Чтобы ты силу моей любви понимала. Вот. А ты как пела? Я пойду и набью... А, ебало я спела. Морду, морду, морду. А, ну я спела ебало и добавила морду, морду, морду. Вот. Уважаю эту песню. Я вообще всю песню обижаю. Ну что делать? А еще что? А все поперло, значит, 30 минут все матные слова в ЛСП не звучат по мне кажется. Лирично. Ну, как-то силушка. Алло, Олег, да, одобренный, пиши ебать. Хорошо, есть. Погнали. Самый жесткий факап 2018 года. Самый жесткий. Это было самое фокаплю меня прям а, Да да вообще? ну да можно с выступлением хочешь из лички какой то из личной жизни а, Она у меня есть Это Ну вспомнишь что такое типа блин все облажалось короче Да я часто ложа. Я так часто фокаплю что я уже даже не замечаю Через пять лет интервью самый хороший момент который совместно случился такая блин Нет ну серьезно даже сама понимаешь что я это ну блин Миллион раз удариться зубами о микрофон на концертах, это считается? Считается. Прям на каждом, вообще кошмар. Один, А, блядь, шесть, шесть. Я уже даже не вспомнила, на каком это было концерте, но как-то я немножечко с дозировкой вина переборщила. Где я была? Не хочешь? Это было, это было, я не помню, как даже сцена выглядела, но это в последнем было туре, и у меня был такой момент, что так все вокруг закружилось, и мне пришлось станцевать. Чтобы никто не подумал, что я упаду. Вот. Считается за факап, да? Считается, да. да? Ну, я же такая аккуратная, это, girl. Ладно, теперь рассказывай, короче. Ты так повзрослела, возмужала Ой. и стала финансово независимой, что ну, начала мой. шить свои шмотки. И поставлять их. Что? Что там за... Что? Там, Рассказ. Да. Ну, я, я просто в шоке, 18-й год такая, я, короче, выдала уже шесть песен, у меня три клипа, свои шмотки, ты что, Бузова? Блин, я думала, ты единственный Это человек, вот который ты, меня не хвалит Ты, ты Бузова, ну, ну, я единственный, никто не хвалит, я, я сейчас интервьюер, no. ну, рассказывай Запустили мерчи, запустили мерчи со, со строчками из песен Своими ручками нарисованы, также стики, и скетчбуки, которые вы, Которые мол, вот у здесь, у да? Незаметные. У меня уже 6 шизня пошла, я уже мысленно начинаю разрабатывать новый. Короче, ну там Еще не продали старый? Но я, ну, типа... Я вообще какая-то. Вот ты же знаешь, вот мою любовь покупать всякую технику, которая мне потом нахрен не нужна. И что ты нашла? Я планшет нашла, рисовать, вообще нормально. Обложки, альбомы. Может, ты музыку писать начнешь? На планшете? Стикеры, скетчбуки, футболки. Ладно, давай в преддверии, мы с тобой как-то эту тему обсуждали, в преддверии Нового года. Мы да, будем с Класс, остались в закромах. Давай не будем героями Титанико. Давай не будем героями Думать обо мне. Но я знаю, Какие-то все только черные, знаешь. Ты, ты не будешь думать обо и мне. Милый. Милый, ты не заметил, я исчезла с рассветом в шесть. Да, и есть еще у меня вот стикер-паки. Э, стикер -паки. как звучит модно. Стикер-паки, mm -hmm. и есть э, два скетчбука <laughs> Тотала давно. Тотал Ой, какая девчонка. Тут Есть предложение интересно, прикольное, интересно. которое когда-то еще посеяли, и достаточно эффективно ребята с канала Push на клевое задание. Ну мне Клевое это понравилось, задание, да? мне тоже нравится. Тогда объявляй Я? его. Помнишь, сколько дублей ушло на это все? Мой речевой аппарат неспособен, и мозг, короче, какие-то нейронные связи работают очень неправильно. когда нужно что-то Объявляй. Мы объявляем конкурс, какую камеру смотреть. Конкурс для тебя, слышишь, вот сейчас смотришь меня, конкурс для тебя. Придумай название моего альбома и напиши его в комментариях. И самое креативное название альбома получат все призы, вот эти все три майки. Ну выберем самое прикольное. мы выберем прикольное. самое прикольное название и раздарим всем призы. Все получат, что хотят, стикеры, скетчбуки, футболки. Вот. Самый лучший, конечно, получит футболку, да, наверное? Да, да, подороже. Потом уже такие вот, ну, такие чуть-чуть похожие, но все равно конкурирующие получат скетчбуки. Ну, и такие уже слабенькие, но все равно интересненькие, ну, вот как мои первые каверы, получат э, стикеры. Да? Да Это все, правильно? Объявляем конкурс открытым. Да будет конкурс. До какого числа? До, а давай до, не знаю. Ну, чтобы до Нового года отправить. Ну давай до 28-го числа включительно. До, до, до. Да, давай, до 28-го. Ура! Йоу. Я могу участвовать в этом конкурсе? Конечно. Нет. Просто у меня есть футболки, стикеры, скейчбуки. А у нас остались еще футболки? У меня весь Багушевск, Ну, типа, вся моя семья. Я бабушке хочу, чтобы она ходила. Такая, давай не будем. Это серьезно, Нет, есть парочка, да. Давай. Я передам победителям по почте России новая почта Украины. Ой, кошмар. Во все города, короче, пишите. Слушай, ну есть у меня такой вопрос, как иногда задают, спрашивают, а вот... вот Люди, которые приходят на твои концерты, какие они, да? То есть ты сама с ними впервые за этот год так много их увидела. Mm -hmm. То есть до этого только телек, комментарии, лайки, дизлайки. Вот. А тут как бы живые люди. Так что это одинокие романтики, кто Но это? Ну, они такие, да, они все тонкие душевные организации, такие нежные, как будто бы не тронутые, чем-то очень плохим. Такие, ну, клевые. Девочки вообще божьи одуванчики. Ну, кроме тех, которые желают мне смерти или хотят меня как-то силой в чем-то переубедить. Это, конечно, страшно. Вот. Но, в принципе, они все очень хорошие. А идеальная публика на концерте это вот какая она? Вот представь, что ты выходишь на сцену, идеальная публика. Я просто когда переслушивала я аудио, описать. я вот слушала, когда аудио Минского концерта в машине. Да. Я сразу сужла, там Лейя, рабочие включала, да. ты говоришь, они, звали, они называли меня по имени. Это вообще они меня вызывали как настоящего артиста, это было просто, ну типа не То есть идеальная публика это та, которая ждет, скандирует, которая подпевает. которая слушает мои песни, а не Макса Вот. Эй, Макс. Ну в том смысле, что ты же сама видишь, что вот. Вот именно наши ребята на концертах всегда поют наши песни, они всегда их просят петь, и они их ждут больше всего. Да, последний раз я делала опрос: типа ВКонтакте вешала: Хотите ли разбор песен на, на, на да, ЛСП. Мы не начали писать, а там люди написали, хотят, когда на будет авторский. следующий альбом. И такая так еще ж не было первого. Ну вот. Короче, это как там фирменное твое вот это, да? Чикирял. Ты такой неловкое сердечко <свист> вообще, я когда поднимаю руки, мне кажется, все мои жиры вверх поднимаются, образуется нечто нелепое абсолютно. Но не думаешь об этом, когда поешь. <свист> ну хорошо. А, ну что, теперь плавно перетекаем в такую супер а -а, креативную, <свист> горячую игру. Короче, Блица, вопросы, ответы. Ты готова? <свист> я, <блин>. Делай вдох. <свист> я <готова>. Выдох. <свист> как учил Петя Клюев, помнишь? Он другому учит девочек, конечно, но это тоже мне. Не меня. Ясно, Аня? Хорошо. Подумай об этом Хорошо. на засуге. Меня не было на этой репетиции. Ой, да что ты такое говоришь? Ну что это вопросы, которые мне просто очень интересно. Знаешь, ли ты, как это говорят, типа, ой, лучшие подруги знают, а друг а друге все... Это слишком простой вопрос. Но я решила с малого взять. Давай, лучшая футбольная команда. Любимая. Я не вижу правильных ответов. А, любимая могу... лучшая... Ювентус. Я... Ювентус. Есть. Любимые моих три рэпера. Так. Изибризи, я бы, в принципе, и без этого догадалась. Фараон, Тифест и Скриптонист. А за кого бы я замуж пошла? За фараона, конечно же. Mm. Он бы тебе такой скрипт, а как прошлом, за кого я бы я кручу? Готовы на крышке грома. А? А, ну, а до фараона, за кого бы я замуж пошла? До фараона. Из них? Так в смысле, что за лайвел вообще? Я не поняла. Ну, я бы за Тифас тобой еще сгоняла бы. А любишь ты молоденьких мальчиков? А скриптонита за это. Вжимаем блендере. Без шутки. Птишки. Шпишки. Хорошо знаю песни моих мужей. Есть. Какую фразу говорить чаще всего Аня, расплачиваясь в маркетинге. Какой грабеж! Она всем это говорит и меня это в краску вгоняет. Конечно же так. Это же прикольно. Мне уже так... есть 18, кстати, прикольно. Это моя привычка. Вредная привычка моя. И понятно, что все три подходят, самая вредная. Ужаснейшая, противнейшая твою мать привычка. Это грызть ногти. Ну поживи с тобой и ноги начнешь грызть. Есть! Правильно! Имя, которым я ненавижу, когда меня так называют. <свят> я тебя так часто, кстати, называю. Ты заметила? Называешь часто? Да. Ну, очень редко. Это Анечка же. Да. Я, я просто тебя люблю иногда <свят> с предъявой говорить. Анечка, <свят> может быть, ты свои джинсики <свят> в шкаф спрячешь? <свят> <свят> Блин, Аня, я дебильные вопросы, клянусь. Прости, пожалуйста. Приколи, это... если я еще плохо на них отвечу. Это знаешь? просто. <свят> я тебя прощу все. Погнали. А, сколько длились мои самые долгие отношения? <свят> <свят> ну, я тебе рассказывала. Могу на водку дать, если что. Давай, на водку <свят> на Мартине. <свят> <свят> Есть книга, которая звучит так: Любовь живет. Три года. Да. Это моя книга, кстати. <свят> Так, фильм, например, у которого я ходила... 50 оттенков черного, серого, темнее, бодрее. Да, я так и знала. На что у меня аллергия? На клубничку. Да. Мальчики, все, кто хотят сделать комплименты Лере, никакой клубники. Любимое время года? Лето. Да одноклассники любовь подарок который заставил меня плакать гитара нет хотя все заставляет плакать нет но прям в истерике я помню сбилась прям билась в истерике от этого подарка прям вообще в истерике Ну такая я помню что я даже убежала в другую комнату а, магбук, да, Точно! это ж вообще капец был, просто полный улёнок. Убежала, закрылась, выселилась. Любимая русская группа. Любимая русская группа. На счет раз, два, три. Да, да, да, да, да Что? А точно! <свят> Таким образом мы объяснили правила игры и теперь все стало на свои Я Вообще у меня всякая фигня крутиться начала в голове. Песня, которую чаще всего любите исполнять в караоке. Три, четыре, перечитай! перечитай игра Наконец-то! На, начало работать! Перечитай мои письма, письма. пересмотри Смотри мое фото. У тебя какая-то ремиксованная версия. Мы готовы! Кавер, за я который стыдно. Кавер, за который стыдно. Три, четыре. 4. Берегу! Просто изи-бризи вообще. Я старалась подобрать такие, что, типа, вроде и ты должна ответить правильно, и я должна была правильно предположить. А если бы я ответила, я не знаю, маршрутка. Что бы ты тогда делала? Поехала бы на ней домой. Целовались в губы? Тут надо ответить, с кем? И типа если совпадет, то нам нужно поговорить потом об этом. Целовались в губы. Да, в губы. Целовались Но в губы. Ну мы с тобой целовались в губы. Целовались. Когда помнишь хачи приставали? Да. Это вообще кошмар был. Любимый месяц в году. Раз, два, три, февраль! февраль. Медленно падают часы! Ходит вокруг меня печаль, и снова в душе моей живет. И я такая Февраль, Февраль, Февраль, февраль. февраль. А еще или Февраль достать чернила, плакать, писать о Феврале нам. Зуб. Следующая рубрика Special Virtual Гост Наш общий знакомый друг а, а, прислал тебе видео вопрос. Я, я, у меня такое ощущение, что я сейчас не уже горит я, я, я это зна такие, что где когда. Итак, у нас вопросы человека из Беларуси. Серьёзно, кто то да. будет? Да. Я тебе даю. А, я тебе даю. Я офигею, да? отчасти да но ты же знаешь как я будет конечно как только буду, с ним вот познакомилась то конечно офигела вот а так что посмотрим на твою э, реакцию плакать не будешь О, Слава богу. Давай. но из-за него много женщин плакал а -а -а -а! петя клюев ну что дорогая лерочка передаю тебе большой от нас привет Обнимаю. Как там твой альбомчик? Как там что? Рассказывай. И держись. Будь умной девочкой. Целую. Целую. Как альбом? Альбом хорошо в проекте написания. Вот даже недавно еще одна песня добавилась какая-то. Только у нее, правда, нет еще одного куплетика такого интересного. Вот. Надеюсь, что он выйдет в феврале. Мы приложим к этому все усилия. Вот. Не только мы. В новом году будет прикольный фит, Да. с Петей ЛСП будет что-то прикольное, романтическое, душезаидальческое. Может быть. Клип потом снимем. Снимем клип еще. Ты всегда, опять и говоришь, подай попробуем. Так, послушай, дорогая моя. Но это не я, это человек-известерство спросил у тебя, секс был или не был с ним. Короче, я как-то неделю назад, полторы, читала твой твиттер. Именно этими занимаюсь на работе. когда кто-то из знакомых читает мой твиттер. Короче, я читала твой твиттер, думаю, посмотрю, а вдруг ты там уже другие песни какие-то релизишь, знаешь, типа. Ну там Там все плохо или все хорошо очень. И наткнулась на такой твит прикольный. Сейчас я тебе расскажу про него. такая тема что очень много э, в творчестве э, решаем не только ты не только я не mm -hmm. только там э, слушатели подписчики там и так далее и тому подобное mm -hmm. вот но и самые такие короче близкие люди и я читаю такой твит и у тебя было написано типа я так скучаю по своим родным потом я такая спрашиваю типа ну что там слышно про новый год там что будешь дарить данки? такая ну подарим ему там типа соньку а, мама там а, поможет мне типа мы правда с ней только 3 января встретимся и я такая подумала что ждать что ждать не ради соньки Даник, не ради сонки короче скучаешь по родным я сейчас как андрей малахов встречайте в студии людмила яскевич Ура! Тот неловкий момент, когда пришлось все-таки сделать стоп, потому что тут уже столько было слез. Прям Океан Эльзы. Ладно, есть такой момент. Ты в одном из интервью, причем самых крайних, я не помню каких, опять же, да, их было очень много. Мы с тобой уже договорились, что почему это больше не говорю, потому что дальше будет уже говорить твоя музыка. Вот, так вот к чему. Ты сказал: у тебя спросили, какой у тебя вот эликсир или как там человек спросил типа в чем фишка, как ты всего добиваешься, почему все так случилось, ты сказала Первое, что ты сказала, и такую важную, и, короче, такую фундаментальную, мне да? кажется, мысль, ты сказала, мне очень повезло с родителями. И я такая подумала, да. вот это как бы круто, да? То есть, что тебя сл слушали, слышали, оберегали, все вот это делали. Но я уверена, что да. есть моменты. Тут пока кофе пили, я очень много чего узнала про все моменты. В школу вызывали Залера? Говори. Да нет. А что ты врешь? это учитель что? английского языка. <свес> да. Один раз uh -huh. со словами что, Лера Шланг, <свес> <свес> <Да>. <свес> что то есть <свес> да, а, слух феноменальный. Ой. Дома она ничего не делала, Ой. кроме английского языка. Только англий... <свес> То есть, Ой. это было. Вы первый <свес> раз вызвали сказали, <свес> что хорошо все в порядке. Больше так нет. окна не разбивала. Ты помнишь, я тогда очень сильно влюбилась. Это была моя первая влюбленность такая, и мне сердце разбили. Я стала страдать фигней полной, ну, как и все дети в моем возрасте. А и помнишь, там... и Шуликов мне тогда, даже потом, мне сказал, типа, а хватит что, летать в Да, мальчики, ну, ну, не, ну. но ну, mm. как бы, ну, я говорю, что глобально mm. мне за нее никогда не было стыдно. Всегда Это было да, все. Да, да, да, Нет, да. у меня самые лучшие дети. А, а, когда... ты... а, а дома что было такого прикольного? Доллера а... вся жизнь под приколом. Расскажи про Новый год о которой ты уже рассказала в одном видео. Да. Давай не будем. Ну, ну, начнем с того, что Лера нас заговорила очень рано, шустро. Ой, все, начинала. Опять поначалу с горшка. Любимый у нее мультик это Шрек. Начиная с это... второй части. То есть мои сумерки с первой части это типа... Сумерки это лучший фильм. Лучше кино, ширтелой. Вторая часть. А да. потом мы начинали смотреть первую. Причем да. не успевал герой произнести фразу, Лера ее выдавала наперед. То есть мы не понимали, зачем мы смотрели. Ой, божечки. Второе запоминающееся, когда я ребенка не видела два месяца, звоню с Москвы перед Новым годом, Лерочка, Зайчик, что тебя привести Я там смотрела куклу Барби. А она мне говорит: нет, автомат с лампочкой. Я говорю: Боже мой, что ж ты будешь делать? Стрелять. Охотник. Я мечтала убивать людей с самого детства. Я тебе клянусь. У меня до сих пор иногда просыпается это желание, знаешь, такая справедливость. Так, короче, Лера, мама подняла архив. Я уже вижу. Я офигела. <свят> я на всякий случай переспрашивала, <свят> Лера слева или справа. Короче. Серьезно? Потому что Можно я скажу? здесь ты на этой фотографии со своей хорошей клевой подругой. Ее зовут Марта. Аманда. Аманда. Очень стилево, очень прикольно. Тут даже Марк на заднем фоне. Да, да, да. Есть вот это мне очень понравилось, потому что, как бы, телек твое все. Телек твое все. Этот лук божественный. Я была звездой для своих родителей, для мамушки, для мамы. Следующие две фотографии, это просто все в порядке. Я помню, как ты меня купила это нижнее белье. Это мой первый был нижнее белье. У каждого ребенка было такое, Не, ну прикольно. Вот тут мне очень понравилось что-то, вряд ли, наверное, ты вспомнишь, что ты тут такое зачитала. А, может быть, это было давай не будем героями. Ставить скорее всего были какие-нибудь мультики шпультики это радость для детей. Мультики шпультики это радость для детей. И мы с Костиком такие Но платье прикольное белое. Мама сама его шила, она все шила сама. И я помню, я вот помнишь мы с тобой недавно в магазе ходили, э, эти всякие новогодние mm -hmm. штуки разбирали, там висело де детское платье белое. Да. Я вспомнила, как мама своими руками бусинки вот эти, которые мы в караоке разве, она вшивала их просто. Я офигевала. До трех часов утра. Вообще. Так, может, вы нам и образ подготовиться к новой культуру? Это не вопрос. Здесь мне очень понравилось. В принципе, радостное настроение Леры в школе. Я ненавидела этот красный велюровый костюм. Я была готова сжечь его, почему-то. Потому что мама его не сама пошила. Должна была сама пошить. Это единственный костюм. В Бугушевске такой больше ни у кого нет. Тут как бы эх... мне очень нравится, что, э, что ты такая сильная, что какую-то девочку держишь. Это, а, это, это девочка а... держит меня А, а точно, да, это, это девочка да. Расскажи про свою любовь Я вообще, Какие обезьяны зверюшки? меня любят Мы как-то в детстве, я тоже смутно помню Приехали в зоопарк, и как только я подошла К этому террариуму, хорошо, что там было стекло Мальчик-обезьяна Начал меня это, пытаться впечатлить <с> Всем, чем он мог Но Это было жестко, прямо. реально начал мальчика кидаться. поддержали все И вот весь да. этот зверюшник вот так Обезьяны вот по, на меня странно реагируют Мне Это кажется, флирт? Легкий Здесь Мама откомментировала мне эту тему, что она говорит, Аня, с этого началось ее творчество Вот с этого, Лера, вот Вот с этого, Лера, началось Помнишь, твое я творчество я рассказывала, что моя И подруга вот руку сломала, когда упала с этой трубы? Нормально А я была, как с вами говорю, обезьяна, это просто мое Рассказывайте, что после этих фотографий <как> решили? После этих фотографий Леря, папа с Лиги таки... привез фотоаппарат да. На который можно было снимать, как я тут фотографии так и музыкальные какие-то сопровождения Ну, поддер поддержали правильно то есть не было такого что а переболеет и все но будет в порядке нет такого не было родственники конечно говорили что ремонт а вы здесь вот фигней занимаетесь но ни грамма не пожалели никогда не тогда или сейчас то было что, было, прости, было все фотографии и фотографии у нее были всегда здоровские Ой, капец, я так на Даньку похожа Вот эта фотография для меня ничего. очень важна а, К тому, что, типа, Лера Просто у нас дома играет в ветеринара Для кота, в учителя для кота В кошку для кота То есть таких котов она любит как бы. А вот а, черный британец Редкий а Данью... Мне в жопу подняли ой, ой, ой, Мне очень нравится я, симметрия знаешь кто, сфоткал? знаешь, кто сфоткал? Милиционер Нас ограбили баню, а они фоткали все. И я такая, смотрите, что умею под зопам им они и он меня сфоткал. Ну прикольно, мне он нравится. Тоже забирали фотографии, нормально? Они такие говорили, Лера, подожди, повернись, пожалуйста, вот так, Это такая, хорошо. Шкода, да. А эту как звали? А это ее, А даже не И две супер хайповые фотки, это вообще, конечно, вот это. Что это? Это я стала этим тентенсионным до того, как он вообще понял, кто он в этой жизни. Я любила косички. Мне казалось, они меня взрослые. Я всегда всю свою жизнь думала, что я взрослая. Мама, два дня. Сколько два дня? Два дня. Два вот дня? Часть заплели. Вот сегодня, часть заплетали на следующий день. А Я вообще Лера креативила помню, так со внешностью, пока училась там в школе? Это же так, знаете, так, такой стрёмный момент, если ты отличаешься Очень от стрёмный. других детей в деревне. Креативить она начала почему-то в 10 классе, все ей говорила, Лера, не смей. Не надо оставить волосы в полку, иначе они от тебя уйдут. Я забыла о том, что нужно слушать маму. Знаешь, этот максимализм юношеский, теней-дежурский. Еще ну, вернется. Я да, все получится было. было сказано. Я реально верил в свои силы. Где вот эта вот сила мысли вселенная, которая должна меня была бы. А она слева, слева вот от тебя. Вот и это мне очень нравится. Это типа, I'm sexy, I'm free. первый раз ты в Минске. Ты вторая. Короче, мне нравится. Библиотека. Смотровая площадь библиотека. Я знаю, что это. А еще мне нравится, что я тут без лифчика. Да, общем, да. Очень такой. Девочки со но ну, молодец, такая Ужас. показала сразу, что типа, это, это, моя... мой. Да. это мой город. <свят> я, я, я, я реально понимаю, за что меня в школе не любили. Я так любила выпендриваться. Я просто пересмотрела эти Ну, фильмов. а заметь, сейчас вообще все по-другому. Ты такая более скромная какая-то. Ты... Конечно, за два с половиной года изменилась, <свят> но приезжала совсем такая. Как будто бы и пиво не пробовала. Да <свят> меня зажали. <свят> просто зажали. <свят> <свят> Хорошо. Ну, и, <свят> сука, будет классно. Какое-то, давайте такое материнское наставление. Впереди долгий, трудный путь, столько много всего предстоит сделать. И вы, как мама, мотив... как любая мама мотивирует своего ребенка. Чтобы она не менялась, чтобы она оставалась вот такой же, как и есть. Можно мне пожелать чуть-чуть симпатичней быть? Поменьше дерзости. Пускай немножко все-таки на камеру следит, иногда за It's ну, а так, вы молодцы, девчонки. Тебе спасибо, что не ты нервничать. появилась. Вот. Но я люблю ее такую, какая она есть. Не надо, чтобы она менялась. Mm. Да? Don't cry, please. Again. началось. Вот. Ну, то есть я, не знаю, я своих детей люблю такими, какие они есть. Воспринимаю их такими, какие они есть. Я не пытаюсь их ломать под себя или как-то исправить. Мать И вот года. это неправильно. Ну, круто, я рада. Не Встречи... Не Встречи еще будут. Скажи, Вы первые, кто послушает наш альбом. Если понравится, зальем в Если понравится? скажете, есть, девчонки, тут пару моментов да? по Конечно. гармонии, вот, то мы успеем Нет, все поправить. У вас все хорошо, молодцы. Круто. Все, peace and love. Йоу. Йоу. Впереди у нас новый альбом. Да. Новый, да. Первый первый, да. первый дебют. Это будет твой дебют. Это так а, называется. Ну да, дебю, деб, дебют. да. А, Знаю, что Ну, я знаю, наверняка ребятам будет интересно узнать, что над альбомом ты работаешь не одна. Расскажи, пожалуйста, кто это за люди. Ну, Аня Новицкая, мы с ней живем. Также это Дима Ивашенко, который пишет нам аранжировки. Еще Тима. Я просто постоянно забываю, откуда он. У него много живёт. уже городов, да? да. Еще Габриэль, который записывает нас на студии. Все, собственно, да? Я да. Назвала, никого не забыла? Никого не забыла. Мне mm -hmm. очень... А -а все симпатичные люди, с которыми мы работаем, да. все безумно талантливые, такие клевые, помогают нас, направляют. И а, такой для меня человек-открытие, который к нам очень как-то хорошо наш вообще вайп уловил угу. и а, помогает нам во всем этом двигать и так далее и уже приоткрывая такую маленькую завесу а, тайны что твой состав чуть-чуть расширяется да то есть это будет уже такие лайвовые выступления и ты будешь выступать уже вместе с нашим Димой да. а, так что Дима Иващенко выходи Привет. Привет. а ну спиной. Вся команда в сборе, ребята, нас а ждет, деньги. большие дела. Все Ой. уже. Да, Дим, сразу к тебе в лоб такие, ты мужчина будешь отвечать что что а резко, рассказывай, как нашел Леру вообще. О! Потому а... что я там уже постфактум, типа, Ань, вот есть Дима, да, и вот он клевый, давай это. Это был 2016 год. Серьезно? Да. А -а Значит, тогда Лера только-только начала записывать какие-то видосы, по-моему. А, в Минске. Да, уже была она в Минске. Вот. И я увидел ее каверарх, и тогда хотел с кем-то начать работать. Угу. Думаю, блин, дай-ка я напишу. Я написал, и мы там через три встретились в кафешке. И там туда-сюда обсудили, что-то я предложил работать вместе. И там, ну, давай, буду музыку писать, ну, могу то-то, то-то делать. И так оно закрутилось и пошло. А я еще такая, аня, мне пишет какой-то Дима. Типа, и начали пробивать тебя, знаешь. Ну, типа, помнишь, мы еще встретились? И я такая, блин, ну прикольно, но как-то страшно. Знаешь, как обычно было нестабильно. Ну, короче, интернет помог. Mmm -hmm. Слава интернету, слава. А, Алло. Какая твоя любимая песня из тех, которых мы уже да. залили, из наших великолепной шестерки? Любимая песня, ты работал над каждым треком. Какая твоя Кроме самая? Алиби. Кроме алиби. Кроме да. Yep. Милая самая, да? да. Он, я согласна. Потому что она такая атмосфера, такая нежная, вот как Такая вот еще стиль. прям музыка там нереально прям. Я старался. Мне просто нравится, что мы когда, знаешь, отправляем какую-то рыбу тебе, <как> да? Такие, <как> ну, <как> и даже не объясняем, что нужно делать. <как> Дима просто присылает там флейты, мы такие, господи, это гениально <как> все, это круто, это классно. А, есть какие-то сложности вообще в работе с Лерой? Пока не было. Серьезно? Нет, то есть я... тебе достаточно, то, что мы голосовыми отправляем тебе песни на диктофон? Ну, это же прикольно. Да. Вы присылаете рыбу, она там сухая. Она там, там вообще никакая. Я сажусь просто, и все, оно пошло-поехало. кто попробовал, то-то-то, и что-то получается. Прикольно. Но главная цель — это вот именно музыку делать, соответствующий голос у Леры, чтобы оно именно так было все вот так. Все, упалась. Понимаешь? Хорошо, рассказывайте. У вас впереди, что? у всех <свят> нас впереди альбом. Что будет за альбом, когда его премьера, что там будет интересного, сколько там будет песен, сколько ты страдаешь над ними, сколько ты над ними страдаешь. <свят> Рассказывай. А мы говорим уже о премьере, да, как да. о точном числе? Да, да. Уверена в том, что мы справимся? Ну тогда премьера альбома у нас будет на день моего рождения, так, 10 февраля. Что Ох, за альбом? Сколько песен? Февраль. А сколько? Я же не знаю. Сколько песен у нас получается? Я сам точно не считал. Но это будет, наверное... В моих заметках 10 намечено. Около 10, Это вместе с интро. И вместе с одним фитом. Круто. Да. А что будет? Какая стилистика, Дима, рассказывает? В очень много... Некоторые треки уже будут с твоей авторской музыкой. Да. А Лера там уже софт. Афигенная и... песня. Мне уже все просят спеть полноценную. Да. Ну, я стараюсь всегда экспериментировать. как бы Что-то сделать такое... Ну, всегда соответствовать именно э, стилистике голоса, опять же, вот этой нежной, мягкости, вот этой вот девичьей такой, понимаешь, атмосферности. Угу. Мы просто с Лерой думали, если нам будет задавать вопрос, в каком стиле мы работаем, мы назвали его самобытный поп. А как это правильнее назвать вообще да, наш стиль? Правильно. Честно, я даже не могу сказать. Серьезно? Я Оставляем сказать. самобытный а, поп? Я не знаю, какой это жанр. Это, это что-то ну, странное. в новом альбоме там будет такое более что-то ритмичное, да. что-то и... и... Более слушабельная сейчас в аудитории большой, всеми людьми. Но как бы стилистика все равно будет оставаться такая, какая она есть. Ты, Дима, в курсе, да, что у нас большой тур намечается, Очень большой. Это у нас получается март, апрель и май. А какие города именно приедем решать людям, которые смотрят это видео и напишут свой город в комментариях. Да, постараемся в Россию попасть, в Украину. В Беларусь нашу родненькую. Да. Вот так что будет интересно такая, концептуально у нас будет такое выступление. Ой, мне, мне, мне самой интересно, короче. И а, что хочется еще сказать? На этом наши все сюрпризы еще не заканчиваются. Остался один такой вишенка на торте, так сказать. Я а, тебя убью. Нормально. А... Серьезно. Да нет, конечно, я отчасти тоже твой подписчик, да, то есть тоже за тобой наблюдаю, смотрю, Ой. как ты растешь, вот, и как многие из подписчиков, я бы, конечно, сейчас бы еще сказала бы, Лера, а спой песню, пожалуйста, песню, песню, и мне кажется, что было бы прикольным в какой-то такой акустической версии презентовать один из треков, который будет у нас в новом альбоме. да. Да, да, а да. Вот. вот так что здесь сейчас полнейший эксклюзив, которого э, нигде не отыскать и не найти. У нас акустическая версия новой песни Прощай, прости альбома, у которого еще нет пока что название. Вот, но может быть, может быть, это будет милый. Прощай, и прости. Слушай, ну все это я хотела завершить чем? 25 декабря. Да. До Нового года тут вот рукой подать, короче, да, вот сотворение мира. Принято дарить подарки. Ты будешь потом 6 дней будешь ломать голову, Господи, что же мне и подарить? Я подготовилась. Я подготовилась, я взрослее. Вот я. Мудрее. Да, вот. Так что у меня есть для тебя специальный подарок. Вот. От меня и Мавра. Мама приготовила этот пакет. Такая прикольная штука, которая должна быть у каждой девушки-артиста. Особенно перед Новым годом, чтобы встретить Новый год в новом и провести вас новыми впечатлениями и эмоциями. Смотри. Эддики Винтаж. Эддики Винтаж. Это очень красиво. Бусю. А левый есть там? Есть! Ассистенты все положили обувь. Это лучше, чем змея. Блин, вообще. Все? А где платье? Дома. Зеленое, ну выложи. Ну все? Класс!